В целом, как бы без вреда для здоровья, я могу вам рекомендовать: если кому-то жарко, мятный чай; если у кого-то низкий тонус, шиповник заваривать; если у кого-то плохой, слабый иммунитет, то без вреда для здоровья можно а, пить, а, допустим, леутирокок небольших дозах. Вот, а если человек у женщин гормональной функции, что поднимать, подходит золотой корень или красная щетка, называется по-другому. Мужчинам всегда хорошо очень пить корень Женьшения для укрепления гормональных функций мужских и избавления от бесплодия. Вот. А в целом травками и так старайтесь не увлекаться лишнего, если вы точно не знаете их действия, потому что они всегда по-разному действуют. Но есть такие травы, более-менее безобидные. Например, пастушья сумка хорошо убирает кровотечение по-женски. Практически у всех ну, такая безобидная вещь. Череда улучшает активность иммунитета и ну, убирает лишние воспалительные процессы в организме. И аллергические реакции, то есть укрепляет противоаллергическое действие кожу. Улучшает. Можно в ванной чередой делать, для того, чтобы кожа была более-менее нормальной и здоровой. Гвоздика хорошо, вот эта специя гвоздика хорошо влияет на полость рта, дезинфицирует, поэтому в Индии практически во всех зубных порошках гвоздика содержится. Ну, в основном вот, корни травмы используются как противовоспалительное средство и для укрепления иммунитета. А сами травки, они успокаивают сильно и расслабляют психику. Вот в основном такое действие общее. А, теперь дальше. Если вы хотите, вот допустим, у вас ситуация, у вас острое какое-то состояние, боль сильная какая-то, да, у вас боль возникла где-то сильная, вы не можете ее убрать, то самый лучший способ для того, чтобы убирать боль, это иглоукалывание. Если профессиональный рефлексотерапевт, он быстро вам берет болевой синдром. Ну, то есть иглоукалывание хорошо подходит, когда есть боль. И также иглоукалыванием хорошо лечить нервную систему, и все что связано с нервной системой. Ну то есть она на нервы влияет хорошо и на боль. Что, в общем-то, тоже нервы. вот иглукалование этим занимается. Гомеопатия, если вы хотите лечиться гомеопатией, гомеопатия хорошо лечит гормональные функции. Она действует напрямую на гормональные функции и через гормональные функции на все остальное, да? Ипликаторы, ипликаторы. Не спрашивайте, я все буду вам говорить. Не, не отвлекайте меня. Вот, то есть, если у вас болевой синдром не снимается, неврит для нерва какого-то, это легче. Лучше всего лечить иглоукалывание, запомните. Иголочки могут вылечить нервную систему. Вот, дальше поехали. А? Невралгию могут вылечить иглукал. Может вылечить может вылечить глукал. Есть врачи, которые просто вот когда болевой синдром непрерывно идет, есть врачи, которые в ухо ставят кнопку с иголкой, и болевой синдром проходит. Ну то есть это реально лечится именно так, с помощью рефлексотерапии глоукавой. Гомеопатия лечит гормональные расстройства, щитовидная железа, поджелудочная, поженские гормоны очень хорошо, все остальное не надо лечить гомеопатией, потому что она направлена только на гормоны. Вот эта медицина лечит гормоны. Запомнили? Ароматерапия – это очень сильная методика, и она сильно влияет на гормональные функции человека, на психику, но пользоваться аромомаслами может только очень хороший специалист. И здесь нужно правильно подбирать дозу, силу воздействия, там, сколько нюхать, Мазать, тем более на тело, еще опаснее. Вот. Ну, то есть я пробовал, медицина очень сильная, поэтому я так от нее отошел. А, опасно может человека перегрузить. В целом перегрузка идет, жар появляется сильный, потому что масла они сильно нагревают человека. То есть они очень жаркие. Но есть масла, которые почти безобидные и просто улучшают настроение. Это розовое масло, сандаловое масло, лавандовое и мятное. Вот ими можно пользоваться. А остальные будьте осторожны. Значит, массаж – это хорошее лечение всегда суставов, позвоночника, мышц, мышечной системы. И также для всех больных аутизмом детей, ДЦП, массаж – это очень хорошее лечение. Всегда они не улучшают, потому что они расслабляют. Массаж также хорошо расслабляет нервную систему. Этим медициной можно пользоваться для того, чтобы снимать напряжение нервной системы. И масляный массаж является самым сильным массажом. Когда человека промасливают, а потом мажут, а потом массаж делают. Но знаете, что когда вас промаслили и промаслили не тем маслом, вы можете прямо умереть прямо на массажном столе. Нет, это не смешно, потому что я даже знаю случаи. То есть, поэтому масляный массаж является очень опасным и можно доверить только очень высококлассным специалистам. В целом, хочет этого врач или нет, я вам рекомендую следующее. Если вы хотите масляный массаж какой-то делать, намажьте себе этим маслом густо сначала стопы и кисти и посидите 15 минут. Если вдруг вы стали чувствовать, что вам стало очень жарко и плохо, это масло вас точно убьет. Если ничего не произошло через 15 минут, значит, скорее всего, все будет нормально. Но если вы хорошо, масло вам подходит, и вы промасливаете, сделаете масляный массаж, эта методика может оживить человека. То есть это омолаживающая методика, потому что вот тот же самый жир и вот опухоли, вот то, что в человеке копится, масло может выгнать у него из организма. Оно сжигает все ненужное в организме. И поэтому... В медицине существует такая аюрведа ведическая и в ней очень сильно развита методика, как называется панчакарма. В целом это очистительный метод, предназначенный для того, чтобы ну, человека избавить от ну, токсинов всяких в организме, лишнего веса. И люди едут в Киралу, есть штат Кирала, там много-много таких врачей, которые потомственные, долго-долго времени работают. И... Там есть специальные клиники, на которые можно приехать на три недели, и вам будут делать масляный массаж, иногда рвот, рвотные, иногда слабительные, йогу будут делать и посадят вас на жесткую диету. И, и вы, а Кирала это Индия, штат в Южной Индии. Лучше всего ехать осенью или весной. Летом и зимой туда ехать не надо. А, зимой, зимой можно ехать еще. Но.. Летом не надо ехать точно, потому что там с ума сойдете. Там очень жарко. Весной тоже, ранней весной или поздней осенью, или зимой можно туда ехать. ипликаторное лечение. Эппликаторы предназначены для сильного тонизирования организма. Если у человека повышено напряжение, если у него повышено давление, если у человека как бы, но ну он в целом не спит, напряжен сильно, то это будет все только ухудшаться от аппликаторов. Вот а если человеку жарко по жизни, допустим, он толстый, у него снижен тонус, снижено давление, снижено пищеварение, тогда аппликаторы смогут ему сильно помочь. То есть лежа на их ходят по аппликаторам, человек будет увеличивать пищеварение, иммунитет, тонус, уменьшать жар в теле и убирать жир. Вы да помнили? Пчелы предназначены для тех людей, которые мерзнут постоянно, у них снижен иммунитет, снижено пищеварение, снижено давление, они еле живые ходят, и они перегружаются от любой погоды, им плохо всегда становится, и у них, в принципе, нормальная, нет аллергии. Тогда лечение пчелами, то есть пчелы садят на человека на определенной точке, они пчелы жалят, и человека это вылечивает от понижение давления, понижение тонуса, переохлаждение, сниженного пищеварения, сниженного иммунитета, депрессии. только также депрессию лечит, хорошо. Это апитерапия, пчелами так можно лечиться. Если у вас повышенное явление, жарко вам, если у вас аллергичный организм, сильное пищеварение, и вы ставите пчел, вам только хуже будет, а не лучше. Если человеку сильно жарко, если человек перегревается постоянно, гневается, обижается, у него лишний вес, морда красная, вот, морда лица красная, вот, изжоги всякие, постоянно гастрит, это, такому лечению хорошо подойдет, подойдет лечение пиявками, пиявки лучше всего ставить только на ноги, не надо там сейчас придумали на живот ставить, там на бедра, лучше только на ноги внизу, на голени, куда вот они присасываются сами природно когда человек заходит в озеро покупаться, туда их и ставить надо. Ничего страшного в них нет. Пиявки должны ставиться одноразово. Если, допустим, больному со СПИДом поставили пиявку, эту пиявку потом поставили другому, то этот человек тоже заболевает СПИДом, потому что идет контакт с кровью. Поэтому пиявки – это одноразовое лечение. Вот Одну пиявку на одного человека поставили, все, больше ее никому ставить не надо. Да? А себе, можно себе можно запросто, возьмите ее себе, пускай она у вас живет, подместите ее в воду, вот меняйте эту воду, и когда она станет голодной где-то через месяц, можно ее еще раз поставить, и она опять с удовольствием покушает, попьет вашу кровь. Она пьется и сама отваливается, то есть она отваливается, а кровь при этом еще бежит. Она обезболивает сначала, вводит, впрыскивает такую как бы специальную жидкость, обезболивает, потом пьет, и дальше кровь лишнее выходит. Когда лишний выходит кровь, она останавливается. Вам пиявки подходят. Ну, я просто сразу говорю человеку. Вот. Теперь. Сейчас телесно-ориентированная такая терапия есть, то есть ну, человеку делают так вот, нажимают на разные части тела, вот так с ним разговаривают в это время. Это, эта методика предназначена для успокоения психики и расслабления человека, снятия зажимов в позвоночнике, в суставах и хорошо подходит напряженным детям, ДЦПшникам, там, аутистам, то есть... Но в целом как бы, это в основном влияет на нервную систему и на мышечные зажимы в организме. Если они вам говорят, что они лечат все подряд, то только через это. То есть, допустим, они расслабили человека, и все остальное тоже успокаивается. Но чтобы прямое какое-то действие там было на печень, на сердце, это маловероятно. Но в целом эффективность хорошая, когда человек напряжен, зажат, у него что-то там криво, все время не так. Головные боли они могут убрать с помощью этого метода напряжения, всякие виды, разные напряжения. Дальше. Йога, вот гимнастика йога, предназначена для того, чтобы человеку в целом как бы распределить энергию по организму. Она хорошо распределяет энергию по организму, но она не омолаживает. Вот сама йога, когда упражнения делаются по 2-3 минуты каждое и много разных упражнений, она не обладает омолаживающим эффектом, она просто ну, балансирует энергию в организме, и тоже хорошо, в принципе. Можно йогой лечить все боли, убирать в организме, там, восстанавливать все воспаления, убирать. Ну, то есть в целом баланс с помощью йоги возможен. И, но вот дыхательная гимнастика, если вы, допустим, задержку дыхания делаете, задержки дыхания, вот это омолаживающая методика, она может продлить жизнь. Но надо это делать, я поэтому и вам не даю, это, потому что это очень опасный метод, его надо делать с инструктором и хорошо знать, как правильно делать эти задержки именно вам. А инструкторов таких мало хороших. Если человек просто ходит, допустим, в зал, где там вот эти вот все вот эти вот, он там качается, там все вот это. Это очень хорошо для здоровья в целом. В основном укрепляет мышечную систему, улучшает кровообращение, дает тонус хороший, но, скорее всего, не будет очищать организм от шлаков, омолаживать глубоко, потому что это интенсивное воздействие и быстрое. А надо, надо это делать долго, Спокойно и непрерывно, чтобы глубоко в психику и глубоко очищать организм. Но это тоже очень полезно. Я тоже вот, у меня дома тоже есть вот такие вот, я иногда тоже делаю там что-то такое. Ну, чтобы мышцы тоже тренировать, надо обязательно. На беговой дорожке может пройти очищение, но зарядка будет слабее. А если вы после беговой дорожки посидите на свежем воздухе полчаса, то будет тот же самый эффект. Вы побежали на беговой дорожке полтора часа, потом посидели на природе и вы зарядились. Все. Может, на и после делать, не обязательно во время бега. Какие методы лечения вас интересуют? А? Цигун? Цигун это такая методика, она дает очень сильный баланс и контакт с природой. С помощью цигуна можно установить связь с природой очень сильно, потому что человек делает вот эти упражнения, он дыхает, выдыхает, и он устанавливает контакт с природой и таким образом сильно заряжает батарейки. Но очищение организма происходит, если вы это будете делать долго, непрерывно, понимаете? Не отвлекаясь, там полтора часа цигуна уже идет улучшение, увеличение продолжительности жизни еще какие методы Ну это то же самое примерно. ну как бы йога есть йога то есть это просто гимнастика но я знаю что это другая там больше на дыхательные упражнения не упирают там в лотосе сидеть там энергию поднимать вверх подпрыгивать на попе там пытаться взлететь я понимаю как бы ну Когда стоишь, вот неподвижно стоишь, очищаются тонкие каналы. То есть идет увеличение продолжительности жизни. Тонкие психические каналы очищаются, и хронические заболевания проходят в результате. Понимаете, есть хронические заболевания. Это в тонком теле глубокие зажимы в организме. Эти зажимы никак не вытащишь наружу. Никакие противовоспалительные средства не помогают ничего. Только если человек долго пастится, недолго не означает много дней подряд, а означает раз в неделю делает пост, то у него постепенно начинают прочищаться эти вот зажимы тонких каналов вот этих. Если он стоит неподвижно, это происходит. После 25 минут стояния начинается уже прочищение вот этих... У человека есть 4 цилиндра в целом. Как бы первый цилиндр отвечает за кожу и подкожную клетчатку. Второй отвечает за всю кровеносную систему. Третий отвечает за все внутренние органы. И четвертый отвечает за нервную систему, за всю, самый глубокий. И там же находятся гормональные функции в четвертом. Если человек стоит где-то непрерывно полтора часа, или возле дерева, или так неподвижно стоит, то у него доходит до четвертого цилиндра уже. А когда он стоит 50 минут, у него уже пролечивается первый полностью. А где он стоит? На улице, или Лучше на улице, конечно, что тут сравнивать. А? Как? Возле стенки? Ну, можно возле стенки, а что нельзя? Но если вы на стенку так облокотитесь, то очищаться организм не будет, потому что это не аскеза. Я, я могу, допустим, тоже, я научился стоять на левом боку после еды. Вот прям стою на левый бок и стою вот так. 40 минут иногда даже. Отдых хороший, после еды хорошо лежать на левом боку, отдыхать. Или гулять, или сидеть, всем людям по-разному, посмотреть, попробовать. Ну, то есть я встаю на левый бок после ды, но это не очищение организма. Это просто отдых. То же самое я к стенке встал, а так расслабился. Это не очищение организма. Это, осанку, это вот выпрямлять. выпрямлять осанку. Если вы стоите все-таки на ногах, не опираетесь на стенку, а просто держите осанку, то это нормально. То есть не то есть не да, не расслаблено, а твердо, активно стоять надо. Тогда будет ощущение организма. И оно идет следующим образом. Сначала все тело отекает. Это значит, что каналы, энергия в, каналы втыкается, но пробиться не может. Отек наступает. Потом дальше идут мурашки неприятные, кажется, что я как будто умираю. Мурашки какие-то, болезненные ощущения или жар. Это значит, пробивается энергия. Потом еще хуже ощущение. Человек чувствует, что у него все тело онемело, сейчас вообще умру. Вот, они менее такое, в теле они менее наступает. И потом легкость. Вот когда легкость наступила, с этого момента начинается только очищение организма. Обычно вот легкость наступает после 25 минут стояния. А вот эти все спецэффекты начинаются после 15. А если вы, а если вы простояли 45 минут, то у вас первый цилиндр очищается уже. Ну даже, наверное, после. 35 минут. То есть каждые 15 минут потом очищается по одному цилиндру. Как часто, если вы 4 цилиндра очищаете, то лучше это делать раз в 5 дней. А если вы один, то можно каждый день. Да? Допустим, да они говорят чего угодно. Какая разница? Ну, почему врут? Если человек верит во что-то, это действует. Вера человека действует. Состояние в храме еще круче. А еще молиться, когда стоишь, вообще супер. Потому что еще судьба побеждается. Когда человек стоит неподвижно, или, понимаете, есть положение тела, побеждающее судьбу. Я вам расскажу их сейчас, если хотите. Когда человек стоит неподвижно, он способен... Терпеть свою судьбу, как дерево, терпит так и человек, стоя. Когда человек на коленях стоит неподвижно, он принимает, не просто терпит, а он принимает судьбу. Терпеть означает, как бы задолбали, но я смогу вытерпеть. Я говорю, терплю. А принимает, означает, он расслабился уже. Его долбают, а он как бы уже расслабился. Это более сильно, да. На коленях стоять это сильнее, чем просто стоя стоять. А когда человек садится еще на ягодицы, это называется поза алмаза, еще сильнее, тогда он пробивает судьбу уже. Это еще тяжелее так сидеть. Когда человек сидит в позе лотоса, вот у него вот сплетены ноги, или полулотоса, когда одна нога, у него увеличивается концентрация внимания на молитве, то есть он становится очень осознанным, и память у него очень сильно контролируется, о чем он помнит, то есть когда он в лотосе сидит. Когда человек в позе бабочки садится, это означает стопки вместе, колени, как можешь бросить, спина немножко полусогнутая. Так стопки вместе, коленки разодвинул. Это поза бабочки. То это положение очень сильно умиротворяет и успокаивает, предназначено для людей, которые находятся в стрессе или в депрессии. Это положение умиротворяет, делает человека таким спокойным, гармоничным, такой счастливый становится. А? акваэробика. Я, вот вот, я вам перечислил все положения тела, которые и нужно использовать для молитвы. И если вы молитесь долго, вы, допустим, находитесь в одном положении тела, не можете дальше находиться в нем, меняйте на другое положение тела и опять неподвижность, и потом на третье, потом на четвертое. Их всего пять, поэтому хватит вам менять. Можете встать, неподвижно стоять. Когда человек молится и идет, у него включаются мысли. Когда человек ходит, он думать начинает, а когда он стоит, включается разум. Когда человек не двигается, всегда включается разум, он побеждает судьбу. Когда человек движется, всегда ум включается. И он молитву направляет события какие-то, ну, как бы, обдумывает их. Легче понимать все становится, осознание приходит. Но чтобы побеждать судьбу, нужно не двигаться, иначе ничего не победишь. Мало кто в этом соображает. В моих лекциях есть много материала на эту тему. изучать. Я на фестивале Благость есть. У нас на сайте фестиваль Благость такой. Зайдите туда. Там есть лекции на фестивале Благость. Я читаю про здоровье. Много говорю там. Можно послушать там лекции об этом. Вот это, судорогость это. Это третья стадия. Вот смотрите, первая стадия, ничего, ну, как, вторая стадия. Да я по ней понял, что вы выступаете. -то? Вот. Значит, первая стадия, отек отекает, все. Что -то, ну -то, у, меня, Легина, у меня отекает, и что меня заставили отекать? Вот. Вторая стадия, или жар начинается, или судорогими свой. Это вторая стадия, пробиваются, энергия пробивается. На третьей стадии не имеет вообще такое ощущение, что у тебя там вообще как бы, ты не чувствуешь свою ногу. «Олег Геннадь, вы что меня заставили?» И на четвертой стадии легкость, и тогда вы поймете, что Олег Геннадьевич вас заставил. Когда все легкость появляется в теле, поднимите руку, кто дошел до четвертой стадии в каком-то упражнении, и легкость пошла. Вот есть люди, видите, четыре человека уже героические. То есть, в этом моменте начинается омолаживание организма. Да, ваш вопрос. Да, поза бабочки раз. Давайте для плохого сна я все советы вам дам, все, что я знаю. Поза бабочка раз, длительная ходьба два, она расслабляет и улучшает сон или бег, но не вечером, а только утром. Вот. Дальше перед сном вечером полчаса 40 минут теплая, не горячая, не холодная, теплая температура тела ванна, которая расслабляет и успокаивает. Следующее горячее молоко за час до сна с липовым медом, то есть натуральным, но липовым. Понятно, да? Вот, горячее молоко обязательно и мед. И молока надо пить немного, не надо упиваться им, иначе оно не переварится. Значит, следующее, что помогает заснуть. Не смотреть на ночь телевизор. Если хотите заснуть, можно включать медитативную музыку перед сном. Но не перед самым сном, а чуть пораньше. И музыка, чтобы это там... Ну медитативная такая музыка, Всяк. Space, там был зодиак такие. Там Space, зодиак такие ансамбли, найдите, раньше были. Это медитативная музыка, она успокаивает. Вот, такую музыку можно включать на ночь или вот так, такую, допустим, типа вот таких вот тоже, раньше была модна медитативная музыка, учат ну аэробика аква аэробика нормально все что в воде движение в воде оно расслабляет улучшает обмен веществ продлевает продолжительность жизни воду никто не отменял вода это источник жизни и здоровья поэтому все любое что в воде происходит это все хорошо если йога в парной это немножко опасно, это как бы улучшает гибкость быстро, то есть прогрев... йога с прогревом, это быстро улучшает гибкость, там все, но это нагрузка идет на организм сильная, можно перегрузиться, особенно больным людям опасно такие вещи делать. Да? Растяжки? Это, это вот это омолаживание человек долго в растяжке находится идет омолаживание это как йога тоже омолаживание организма и висит человек вот идет очищение организма Ну то же самое Ну то есть когда человек неподвижно находится в каком-то состоянии идет воздействие на тело статическое, то идет прочищение тонких каналов в это... время. Ну, просто надо быть осторожным, чтобы это как банивур там, помните, в этом фильме там старом его повесили за руки, он погиб. Можно погибнуть же, перевесеть. Ну вы спрашиваете, какие методы лечения вас еще волнуют. А? Массаж Гуаша. Массаж Хороший массаж, он такой возбуждающий иммунитет. Там синяки ставят человеку как бы на тело. И эти синяки, они пролечивают. Кстати, тоже хорошее воздействие, это банки. Баночки ставят, когда это убирает напряжение в теле. То есть через вот эти вот синяки, кровь, когда она вытягивают, она выходит, лишняя кровь и напряжение вместе с ней выходит. То есть это тоже метод снятия напряжения. Но хорошо ставить... На спину банки не надо на груди ставить, на интимные части тела, на шею не надо ставить. Только на спину лучше всего, на попу можно ставить, вот. на ноги, ну, лучше всего на поясницу просто, это самое безобидное. Крапива ну, – это такой возбуждающий иммунитет метод, если крапивой хлестать. Муравьи улучшают пищеварение. Муравьи, когда кусают, там муравьиную эту кислоту, это все сильно активизирует пищеварение для улучшения пищеварения. Ну? Висцеральный массаж живота. Мы хорошие, у меня был случай, у одного моего знакомого был диагностированный рак кишечника. Ему сделали висцеральную терапию, он умер через две недели. Потому что стали, появились множественные метастазы. Если вы уверены, что у вас в животе нет никакой опухоли, тогда делайте висцеральную терапию, массаж внутренних органов надавливанием. Это хорошая методика, она лечит печень, там, кишечник, просто массаж массирует внутренние органы. Но если у вас там есть опухоль, ее размассировать, то тогда будет только хуже. А Массаж чего? На Оле. Но это то же самое, висцеральная терапия, все то же самое. Ну, то есть это разные модификации. Да, еще напомнили мне, пожалуйста, не ходите к этим хилерам, как их, ну вот эти, которые как бы достают что-то из живота, там, из печени. Вот, в целом поймите, что такое в целом возможно. Ну то есть человек может зайти в ткани человека, с помощью молитвы это возможно, раздвигает пространство можно. Но я думаю, что если один хотя бы такой человек на земле сейчас есть, это большая удача, который может так делать. Это очень высокий уровень развития личности. А эти там как бы бродяшки, которые бабки заколачивают, ездят, они в основном занимаются внушением. То есть человеку просто вот он делает и говорит, все, у тебя этого нет. И человек потом начинает в это верить, и у него в какой-то степени изменения происходят. Понятно, если там камень сидел желчным, он так и остался, ничего не поменялось. Но если у него там какие-то воспалительные процессы от такого вот ощущения, что у него вытащили, он начинает в это верить, и там начинается лечебный процесс, через веру это происходит. Но в целом это шурлерство, это чистейший обман. Ничего у вас не вытаскивают, они просто имитируют кровь, там шарики раздавливают, там, ну, фокус можно, знаете, фокусники — это крутые люди. Я вот просто, у меня есть знакомый фокусник, он берет вот так вот, у него в руке сахар, да? Он берет вот так, раз, нет сахара, потом раз, есть опять, потом не из уха его сыпет. Ну, то есть, то ли они без пальцев зажимают, я не знаю, ну, то есть... Они просто могут делать так, чтобы вообще не заметить, что они вытворяют. Понимаете? Поэтому как бы, ну, сделать так, чтобы вам засунули руку в живот и высунули, они могут это сделать. И как будто нет рубца, все, как бы, и вытащат там какую-нибудь фигню вам покажут в крови. Вот. Не надо в это верить. Это просто обман, и все. Гипнозом тоже не лечитесь, потому что когда человек гипнотизирует другого человека, он действительно, я гипнотизировал людей, я знаю, что это есть, это бывает, то есть можно загипнотизировать человека, можно отучить его курить даже гипнозе. Я в армии баловался, там одного загипнотизировал, он забыл даже, что он курит, представляете? ему потом солдаты три недели как бы объясняли, что он курил, и он закурил потом, просто они, они его... Они ну, просто его задолбали, <свят> <свят> но вообще он как бы бросил. Но во время гипноза, когда ты гипнотизируешь человека, в его сознании могут зайти духи. И человек, которого гипнотизировали, может сойти с ума. Такие случаи есть. Это демонический метод воздействия, очень опасный. Поэтому никогда не пользуйтесь гипнозом. Также таким же очень опасным демоническим методом является а, голотропное дыхание. Человек, в это время у него тоже психика как бы он перестает контролировать свое тонкое тело свою психику в это время в тело могут зайти духи и это очень опасно Ну если живая нормально разговариваете значит вам повезло все нормально просто я говорю что бывает заходит и у человека как бы картинка раздваивается потом понимаете а Вот теперь слушайте насчет мануальной терапии. Есть две школы мануальной терапии. Есть школа мягкой мануальной терапии, когда ну, что-то нажмут и держат, допустим, там аккуратно, что-то куда-то вытягивают там, и так далее. Двигают ногами аккуратно, там, двигают головой. Ну, все очень медленно, аккуратно, спокойно. Вот эта школа, она классная, но специалистов очень мало хороших. И вторая школа, это когда тебя встают так... Вот здесь вот может быть мгновенная смерть. Вы уж извините, я просто знаю случаи, когда человеку просто сворачивали шею. Бывает у человека очень, особенно у женщин, очень нежные позвонки. Если так раз, то она.. и все. А гемотерапия она это, ну, как бы, это авторитетный метод. Если человеку свою кровь в другое место вводит, то резкий взрыв иммунитета происходит. И у человека улучшается, ну, как бы активность иммунитета увеличивается. Также следует знать, что уринотерапия, когда свою мочу человек пьет, это тоже древний метод лечения, это описано в Ведах. Этот метод предназначен для того, чтобы, когда человек на терминальной стадии заболевания находится, когда его ничего уже не лечит, человек начинает пить свою мочу, и он таким образом возбуждает очень сильно ну то есть вот допустим тот же рак вот вся информация о раке находится в моче человек пьет свою мочу и у него взрыв происходит иммунитета то есть организм узнает опухоль начинает с ней сражаться от того что он пьет свою мочу это когда человек неизлечимой болезни болеет и он не знает что делать уже то он может попробовать этот метод он может вылечить это такие крайние способы лечения. Но если человек абсолютно здоровый, пьет свою мочу, то он оскверняется и становится слабо... Ну, то есть его разум начинает, он терять разум начинает, потому что моча, все, что с нижних центров идет, она оскверняет человека. Поэтому собственной мочой лечиться можно только, в, когда ты уже уходишь из жизни. А? Ну, как можно так сказать, но она просто оскверняет, то есть человек оскверняется. А остеопат или телесно-ориентированная терапия, это вот я уже объяснил, что это они лечат нервную систему, расслабляют человека, успокаивают, и через успокоение лечится все остальное. А -а -а. Как? Мармотерапия — это сильная методика, любые точечные, Точечное воздействие на ну, точки – это очень сильная медицина. И в целом есть две школы. Одна школа это, она основывается на рефлексотерапии, и в основном нажимаются на точки, связанные с, нервными, с нервной системой. И в этом случае то же самое, как и Лечится просто, обезболивает человека, там, улучшаются функции в организме. Вот. А есть... Но этот метод более сильный, чем иголокалывание, потому что иголки именно на нервную систему больше влияют. А вот точки, когда нажимаешь, они во все физиологические функции влияют. Вот. А есть а, мармотерапия, аюрведа-ведическая, она берет другие точки, связанные с психическими, это психические центры организма, и это очень мощное лечение, но очень опасное. Им нужно, чтобы пользовался человек, который понимает, что он делает, это же такая серьезная школа медицины. Нужно быть аккуратным. Рейки ⁇ это больше самовнушение. Это хорошая методика, но она основана на внушении. То есть человек верит, что он подключился к высшему какому-то источнику. И если он верит, он подключается в это время. А если не верит, не подключается. Но как таковой энергии вот этого треки, которая от одного человека просто так передается, потому что тебя посвятили, это все бред полный. Для того, чтобы человек получил какую-то божественную энергию, он должен заслужить это. Понимаете, надо много аскезы совершать там, молиться, и Бог с милостью ведь даст тебе эту энергию. А так просто раз ты кого-то инициировал, у тебя есть теперь эта энергия, теперь у тебя. Это основывается на самовнушении, это работает. И это тоже, но как бы, но в целом это работает. но работает именно вот, если человек поверил, что в него входит божественная энергия, в него и входит божественная энергия в соответствии с его чистотой, разумом и верой. Но с таким же успехом ты можешь пойти в храм просто помолиться и будет то же самое. Не обязательно деньги за это платить, да? А я не знаю, что такое айвас, что это Айвасу. Не, не знаю, что это такое. Тут очень тема атлас, атлас. Слышал, но это на грани фола. Лучше не связываться, потому что это опасное место. И если вам не туда его вправили, то может быть проблемы потом. Баня. Баня. Давайте я про баню расскажу. Вот смотрите, баня это мощный метод снятия напряжения с организма, который используется с древней культуры. Еще в Риме как бы описывалась эта методика. Вот смотрите, как надо правильно париться. Первое, до бани за два часа и в бане нельзя кушать. И нельзя пить никакие фрукты есть, нельзя пить кроме травного чая без сахара и без меда. Это первое. И даже минеральную воду нельзя там пить, потому что это тоже нарушает здоровье. Вот. Прежде чем париться, нужно всегда обязательно, то есть есть в целом два варианта. Если человек постоянно мерз, ему холодно, он должен сначала посидеть в парной очень мало и на низком паре. Потом дальше он должен охладиться, лучше всего охлаждаться в водоеме. Допустим, если вы, вы мерзете, не сильно холодная вода должна быть, но прохладная. Можно, конечно, и под душем, но это менее эффективно. Лучше где-то сидеть. Это самое лучшее, лучше в воде сидеть после парной. Потом уже посильнее пар. И потом, как бы, если... И потом всегда заканчивать, хоть холодно, хоть вам жарко, всегда заканчивать охлаждением нужно, не нагреванием. Вот, следующее правило. Если вам жарко по жизни, вам надо сначала остыть, где-то охладиться, а потом уже в парную идти. То есть есть два варианта в целом. И... Запомните, никогда не делайте пар слишком высоким температуру. Температура должна быть где-то 70-80 градусов. Это самое оптимальное для здоровья. Если больше, то будет просто нагреваться снаружи организма, внутрь прогрева не пойдет. Теперь самая лучшая баня это или то есть это баня с паром. Всегда самое лучшее это с паром. Сухая баня опасная, потому что она сжигает слизистые. Особенно вы, если в вы это время еще сухая баня, вы еще какое-нибудь еще влепите, тогда у вас там точно все сгорит. Вот. Аромамасла в бане это на грани фола, то есть это очень опасно, потому что не дай бог не то масло и вы сильно воздействуете, у вас потом не заснете там. Ну, в самой бане вы ничего не почувствуете, а потом будут какие-то проблемы могут со здоровьем начаться. Лучше никакие масла не использовать. Баня должна быть или из липы, или из осины. Сосна, там, дуб, это все не очень. Ну, в принципе, тоже нормально. Но липа и осина это самое лучшее, потому что они успокаивают, расслабляют. И человек, когда парится в бане, он достигает эффекта. А цель это снять напряжение. Баня для этого предназначена. Вот. Когда человек парится, лучше всего лежать в бане. Самое физиологическое лежать. Там не надо делать упражнения в парной. Это очень опасно для здоровья. Вот. Лучше всего лежать, можно расслабленно сидеть, париться веником, можно только тем, у кого много жира, и вот веник гонит жир. А если вы худой человек, и еще напряженный, и еще вас лупят, то тогда вы точно не расслабитесь. Вот если человек толстый, как бы такой, много жира, тогда вот веник, он помогает выгонять токсины из организма. Париться лучше не чаще одного раза в неделю. Когда человек ездит на машине, таксист, допустим, или человек перелеты делает, то, ну, допустим, человек ездит на машине постоянно, то после каждой длительной поездки, которая длится больше 2-3 часов, нужно лежать 40 минут в теплой ванне, и тогда у вас здоровье сохранится, потому что вибрация снимается только водой. И мы вот, допустим, с моим помощником, когда мы куда-то едем или перелетаем, мы сразу потом в баню идем после перелета. Даже если через три дня была дистанция, потому что вибрация самолета снимается только в бане, лучше всего. Если говорить о полетах, то лучше всего летать спереди и заранее покупать, ну, регистрировать, чтобы сидеть впереди, потому что вся вибрация уходит назад самолете, А спереди почти нет вибрации, она в разы отличается спереди и сзади вибрации. В самолете не надо ничего кушать, можно пить только воду. Когда человек кушает в самолете самому, он теряет здоровье. Перед самолетом надо покушать где-то за, за час, за два. На голодный желудок тоже не надо летать. Зеленый чай – это напиток, который содержит в себе кофеин. Это наркотик, поэтому его можно пить. Только наркоманом. Если вы наркоман, то вы можете пить его где хотите. Там уже разницы нет большой. А? После бани можно поесть. Сразу можно поесть после бани. Нет проблем. В бане не надо есть. После бани хоть сразу можете поесть. Проблем никаких нет вообще. Просто если это вечер, поешьте вечернюю пищу, если это день, дневную, если утро, утреннюю. Баня режим дня не отменяет. Противопоказание бани — это очень плохое здоровье. Если у человека прединсультное состояние, сильное повышается давление, у него, допустим, тяжелое заболевание суставов, там еще чего-то, тогда с бани выздоравливать не стоит начинать. Лучше начинать просто двигаться потихоньку, очищать организм, а потом уже подключать баню. Потому что баня хороша для здоровых людей, для тех, у тебя более организм, более-менее выдержит нагрузки. Если в целом есть какая-то патология серьезная, с баней не нужно увлекаться. И также вот если у тебя злокачественная опухоль, тоже будь осторожен с баней. Ну то есть это не способ, вот возле дерева ставится злокачественная опухоль по полтора часа, это супер. Это всегда только за, только помогает. Особенно хвойные деревья, которые в целом рассасывают опухоли, склонны к рассасыванию. Вот. Теперь я вам расскажу про наши методики. Немножечко, да? А? Закаливание. Вот вы в бане, в, бане, в бане побыли, в конце бани надо, можно залезть в прорубь, там, в купель, в конце. А потом кутаться надо сильно. Если вы, прошло час после бани, вы залезли в прорубь, вы можете заболеть простудой. Бани, купель, или душу, что лучше? купель лучше? конечно. Даже сравнений нет никакого. После бани нужно сильно кутаться, и даже когда вы спите, сделайте два раза больше одеяла после бани, чем обычно. После бани человек будет сильно мерзнуть, поэтому нужно кутаться, на ночью особенно. Прогреться сильно после бани надо, иначе можно заболеть.